Извиняюсь, пожалуйста, я к Григорию Иванович. Рада заскочились, Григорий Иванович не умывался. Пройдите в комнату. голова прибыли. Григорий Иванович не кушали, а не умывается. Пройдите в комнату и обосите. Продуктов-то сколько понасыпал? умма сполна можете не пересчитывать а как насчет детка умылится григор иванович пожалуйста могу провернуть и детское на днях провернем и детское нынче второй человек пугает насчет газет борьба против расхищения, говорят и так далее трудные времена пошли григор Еще сто. А? сто а -а -а. Действительно, кажись, за подкладку завалились. Завалились, а? А насчет детского заскочи послезавтра, сговоримся. Ого! его как? Вот как. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Ну, говори ты толком, чего еще, ну? Ого, да. ого! Ух ты, ух ты, ух ты. Да. вот это да. Ух ты. Ты мне буквально дурно делаешь от своего мычания, ну? Вот и ну. Ты че взялись против расхищения. До высшей меры включить. Ну а ты-то чего кряхнешь? Ты чего расхищаешь? Подумаешь, раз в год принесет какое-нибудь гнилье, потом без крику газет читать не может. Все ему высшая мера снизу. Я да вообще говорю, вот что получается. Призываются граждане на борьбу против расхищения. Призываются граждане. Другие заведующие несут, несут, ставить некуда. А я не несу, я, по-вашему, розы Тура какая, идиотка. А это чего? А на тебе чего? Другие на сторону продают, и то без криков в газетах читают. А я что? Я мало на сторону продаю нам кто-то. с утра парень придет, Уж не брать ли, ваш подлец? Не пугайтесь, граждане. Я послан от следователя. Спасибо. Который тут гражданин Горбушкин. Вот они, они, они Горбушкин. Гражданин Горбушкин. Тогда будьте любезны, пройдемте со мной. Следователь велел успешно. Бре, брекру, брекру. Не могу прочесть букву, прыгают. Брекру, по, по, по делу. По делу. По делу? Вратиля к десяти. К десяти. Ну да, ну да, к десяти. К десяти, к десяти я. Я всегда к десяти. Ух ты. Ух ты, ух ты. Ух ты. Я сейчас, я. Я, товарищ, сейчас. Постольку. Поскольку я сейчас. Сейчас. Я готов. Ведите меня, товарищи. На нас лечу, быстро, быстро. Не у на потолок полезли. А я думала, думала может быть, паутины там. Да, таких делов полезешь. Обыска еще не было? Обыска не было. Ну так будет. Будет. А как же? Так, обязательно. Обыск и полное конфискация преимущества. <клышь> ну, да. Загремел ваш Гегел Иванович. Скажите, вы не по делу Пунтикова? Это какой? Какого? У которого недостать. <связь> недостать. <связь> Прорвал высшая мера. Высшая мера и полная конфискация всего имущества. Ух <связь> ты <связь> Еще чего? Это сосед наш. Еще маленько успокоить даму. Жора. Ну, Жора. Да ну дело-то какое я говорю. Ой. Да ну брось свои детские штуки. Ой. Ну, припомни, чего у него было. Жора, ну я прямо теряюсь. Ну, ну было, конечно, было. Сахар был, ага. мануфактура была, ага. бумага была. Ага. Ну, а есть чего? Сахар есть! Я так понимаю, полная конфискация имущества сейчас может произойти. Что? Полная конфискация? Да, я же и говорю. Тут надо на полных порах. Да? Сейчас кругом все имущество надо продавать. Жора, неужели кругом все имущество продано? Рафинат для примера я себе возьму. Рафинадки. Да. Сахар в продажу не поступает. Сахар я на себя беру. Тогда может быть что-нибудь из текстильного товара. Нюша. А? Быстро покажите им по костюмы, только быстро, быстро у меня! Три Костюмы, конечно, мало интересны. хотелось бы что-нибудь более вечные. Да. Федор Павлович, это я, Жора. Есть дело, полная спешная распродажа. Угу. Разная обстановка, мебель, картины, шкафы, картины. Чего? Чьих кистей? Каких кистей? Ха, кистей? Нет, кистей, знаете, нету. Нету картина без кистей. Но обыкновенные, знаете, рамы и никаких кистей. Чего? Сейчас. Нюша, Нюша. Чего? Он говорит какие-то кисти. Какие кисти? Нету у меня кисти. Ну, вдовы кистей нету. Чего? А, он говорит. Чьих кистей? Какие мастера? Ну, нет у меня мастеров. Какие мастера? Нет, это а так прежние буржуазные классы гуманно выражались. Чьих кистей, одним словом, кто картины красит? Ну, а пёс Ир знает, кто их красит. Фамилии, фамилии он спрашивает, только быстро. Быстро отвечать. Зора, я не могу в данный момент об этом думать. Ну, на, на, на, на ух начинается. На ух начинается. Ухов? Чего? Нет, на вой. Или нет, на вой. Чего? Айвазовский? Ну да, этот Айвазовский. Одним словом так, на одной картине чудесная березовая роща. Метров сорок сухих березовых дров. А на другой? На другой простая вода. Вода. За рощу не меньше тысячи. Ну вот, А за воду так? Ну, я забираю этот товар, Анна Васильевна. А насчет супруга вы оставьте беспокоиться. Я на это так всегда смотрю. Меня, на лично это никогда не пугает. Только бы, думаю, не высшая мера. Высшие меры я действительно с трудом переношу. А остальное как-нибудь утрясятся. Ну, забрал. Чего он зубы заговариваете? Деньги-то он, бродяга, уплатил? Уплатил, уплатил, не сомневайтесь. Давайте сюда деньги, чего их там держать? Ничего, я бы подержала. А, а Федор Павлович, очень приятно. Не хватайтесь за меня руками. Федер. очень приятно, Федор Павлович. Глядите сами мебель. э? можно. Тоже можно. А как тебе? Вы согласны. Только быстро, быстро присылайте лошадь. Быстро! Через 10 минут, ладно, давайте быстро нам нас. Жор, что же получается? Тут надо для примера все совершенно ударно провернуть. Ой. Этот сейчас возьмет мебель, шерфы, тот пущай костюмы. Я тоже что-нибудь возьму. Оставлю тебя по мере возможности. А Помогу, чем могу. А который и у вас и нет ничего. Ой. Жена в полной нищете смотрите, всем Смотрите, семья хороша, мой жор. Давай, детка. Кабинеты-то как? Как? Накрутил он на себя, как ербил. Жар, жар что получается? Скажи, получай. Быстро наденьте тёмненькое платье победнее. Только быстро, ясно? Ясно. Гражданин Горбушкин, войдите в кабинет. Кажись, тут таких свидетелей нет. Есть свидетелей нет. <соспит> Гражданин Горбушкин, вас же зовут? Войдите. Дороговушкин? Садитесь. Что вы можете сказать по делу Гурского и его сообщников? Я тут не замешан. Я знаю, что вы в этом деле не замешаны. Я вас вызвал как свидетелем. Ась, свидетелем? Вот. вот я и пришел в качестве свидетеля, чтобы узнать, собственно, в чем дело. Один, тридцать шесть, семь, два. Это я, Жора. Есть дело. Квартирка в две комнаты. Нет, к сожалению, не отдельно. Но зато у застройщика. Пугаюсь я, а теперь ты... костюмчик на меня несколько широковато сидит, а? Очень миленько на них сидит. Нет, чувствую, что широко. Ну, откуда или широко? Оно даже как бы скорее узко Да где же по мелочам? Известно узко. Он даже дышать в груди не может. Очень миленько на них сидит. Нет, что-то не твои плечо режет. Не чувствую, что узко. Ну, действительно не... узко. Ну знаете, вы фигуряете. Вы же только что говорили, что широко. Да, ради... я говорил широко. Наоборот, я говорил узко. Вот, вот именно узко. Дышать невозможно, трудно. Ну, знаете, вас не поймешь. Откуда же узко, когда материя ложится свободными складками? Скорее широко. А может широко. Черт, чего ждет. Надеюсь, Бог, широко. Да ну и вовсе никакой широты не наблюдается. Думаю, как фигурку-то облепляет. Да они сами не знают, чего они хотят. Вы сами не знаете, чего вы хотите. Тогда я колбак еще возьму, как бы в премию. Меня такая колбаки очень интересуют. Суд с вами берите, только быстро, на носках бегайте. Что тут на моих глаза делается? Куда ж ты, сахара на лампу потек? Стоп, не хватайте за предмет руками. место. Мебель продана. Извиняюсь. Тумбочка тоже продана. Извиняюсь. Все кругом продано. Одна квартирка осталась. Вашу квартирку я бы принял, если бы в рассрочку. Есть дело. А, а я для примера, где же буду находиться? Ах, черт, верно. А где же дома будет находиться? Да в крайнейшем можно ей угол уступить. Правильно. Пишите расписку. Или нет, лучше я сам напишу. Я так звать. Вася. Фамилия. Чинеблюху. Yeah. Получил. Десять тысяч oh. рублей. Подпишите. Да я же ничего не получал. Под чудак несете деньги за квартиру, получите обратно разписку. Пишите. Все. Теперь, кажется, все. О. Жора, это прям, ну что ж такое получается? А если меня вызовут, что я скажу? А если вызовут, то скажут, что а у меня нет ничего, вот я вся тут. А может сказать, на еждивенье у брата нахожусь? Бог. Слушай, Нюша, а может, тебе быстро-быстро выскочить замуж, а? Замуж? Ой, это как же? Тогда бы у нас все очень великолепно получилось. Еще нет, сама, дескать-то, извиняю, мужик, пятый-десятый. Нет ли у вас какого-нибудь дурака на примете, а? Обчинка в выделки не стоит. Войдите. Ей-богу, не возьму костюм. Кругом все смеются. А ну перестаньте, вы Вы лучше мне скажите, чего вы так часто стали в гости заскакивать, моей сестрица. Может быть, только этим компроментируете молодую вдову? Слышь, как же вам милости часто. За месяц только раз и зашел, успокоить даму. Успокоить даму. Знаем мы эти спокойствия. А если она вам нравится, то возьмите и жениться на день. То есть как же по нравится? Я про костюм говорил, но в графском смысле, что костюм не нравится. Вы мне баки не заколачивайте. А возьмите и жениться на ней, если на то пошло. Только быстро, быстро, в ударных темпах. Ну как же это так, по Да что же я буду жениться? Я правда вас и не понимаю. А я понимать нечего. Как Наполеон. Сделай, озенился. Но если они не хочет, ни о чем говорить. То есть как не хочет. Они хочут, но стесняются. Чего же вы меня суете куда попал? У тебя же еще ничего не говорил. Ему говорить надо. Вот вы и говорите, что он хочу жениться. Ну, если у человека нет вкуса, тогда так и скажите и нечего вводить людей в заблуждение. Я, я не вожу в заблуждение. Я вкус имею. А? Только я говорю, не смешите меня. Вы имеете вкус. Такая славная, интересная женщина. А корпус. Корпус какой, а? Да? Да, я рыблю же вы ничего в женщинах не понимаете. Это канашка. О, мир животных и тот вкус понимает. Я тоже понимаю. Признаю, mm -hmm. конечно, что это mm -hmm. такая, что ли, интересная. Только я право не знаю. Как же это так? Нюша, mm -hmm. а пройдет. Хорошая, стройная, походная, а? Другая идет, как верблюд. А это в доворовна кладет прости. Я это понимаю, признаю, конечно, она мне нравится, но как же я так помилуй. Тем более развестись вы всегда можете. Ну а в чем толковать, Юрий? Разве что если развестись, тогда я, пожалуй, женюсь. Жор, ну что же тут получается? Не хватайтесь за того руками, а вы не Женька, расскажите за и разведитесь со своим вредителем. Только быстро, быстро. Вы долго дела делаете? Раз и класс. Опа-ка, дурак! Ну-ну-ну, же... вискан! Э! Нюша! По дороге в ЗАГС не забудьте загнать кому-нибудь кухонную посуду! Что, Это тут мебель скучает? Здесь-здесь, давай быстрее поворачивайся, ну! Лакольчики, пупенчики звенят, звенят, да. А в ошибках моей юности твердят, твердят. Легко делался, поет. Это тоже выносите. Мою мебель не трогайте! Глядите, что он делает, мою собственную мебель берет! А куда же это ваша мебель? Поскольку я женился, значит и мебель моя. Да чего же кинули в комитете? Ну, женились бы раньше, и остались бы при А зачем же я у нее костюмы купил? Ну, не будьте в них щеголять в медовый месяц. Но ведь я за них деньги заплатил. Значит, я у самого стега купил. а а а а а а а а а а Продала. а а а а а а а а а а а мы так славно расторговались, а вон рёд, как сова. Прямо голова как в тумане. Mm. Чего-то я ничего не mm. понимаю. Да к невесте хоть подойдите. скрытится как баланс. Mm. Колокольчики-бупенчики звенят. меня mm. про ошибки моей юности твердят. Клюшую деву-крутую косую. Ну что? Очень вежливо поступили, извиняемся, говорят, что повестку вам не по почте прислали. Я говорю, колокольчики, э, бубенчики, по какому делу я свидетелем, вам только вызывать, дать дело отрывать. А они говорят, расскажите, что вы знаете про Гурского. Пожалуйста, говорю, беру себе. Чего это? Чего это в моей камере происходит, а? Ой, это, это, это, это мы, Григорь Твоя моя голова, как в тумане. Нюша, костюмчиком мы... Да с чего же? Ты что, сатана? Говорят, а Григорий Иванович, что делает? Милиция! Милиция! Григорий Иванович без вас великолепно сядет не сегодня, так завтра. Говорил вам об этом как политически подкованный человек. Вот чем же нам хлопота и самим напрашиваться в милиции. Граждане! Граждане! Это чего? Же? Я спрашиваю, происходит. Я несу, несу, несу. Стоять было некуда они все мои мущества сликвизированы. Чего же? Чего же мне теперь делать? Розы нюхать, а?